Ребят, всем привет! Хочу с вами поделиться классным, просто вот обалденным рецептом рульки. Как ее делаю я. Я ее как-то делал, можете посмотреть. Делал по одному рецепту, тот который вычитал в интернете. Я ее варил, сделал соус, потом запекал, поливал соусом, чтобы корочка было очень вкусно, но в этот раз я хочу попробовать добавить от себя чуть-чуть, скажем так, ингредиентов. Я ее сейчас... Вот такая вот красавица. Я ее сейчас обмажу горчицей. Оставлю лежать часика, наверное, на два чтобы она размякла, чтобы она пропиталась чуть -чуть горчицей. А потом мы ее начнем варить в темном-темном в темном пиве со специями. Будем ее томить несколько часов, а уже потом э, отправим ее в духовку и сделаем ей вот такой офигенную корочку. Рульки будет две. А сейчас я ее выможу в горчице. Сейчас я ее обмажу хорошенечко. Так как у меня их будет две а тары У меня подходящий нет, чтобы их положить вместе. Поэтому я возьму обычный пакет. Все, обмазал, в пакет завернул, замотал и отправляем в холодильник часа на два минимум. Можно три. Ну что, друзья, прошло 3 часа, передержал чуть-чуть, ничего страшного, можно и 5 держать, даже всю ночь будет хорошо. Поэтому приступим ко второму этапу приготовления рульки. Теперь мы будем ее варить. Варить мы будем ее не просто, а в темном пиве. Вот такие две замечательные. Я ее уже помыл от горчицы. Поместилось. Так, теперь что мы делаем? Душистый перец. Сразу добавим. Раз. Смесь перцев добавляем. Два. Кардамон. Нам надо его немножечко разломать. Все. Может, озер нам внутри. Три. Лавровый лист. Четыре. Добавим лучок. Пять. Добавим помидор, овощи, добавят насыщенности, рульки. Добавим, теперь заливаем все вот это пивом, темным пивом. Закрыть нам надо. Если пива будет мало, добавим воды. Ничего страшного. Да, воды чуть-чуть придется добавить. Все, теперь добавляем кастрюлю на печку. И как только она закипит, сделаем мощность поменьше. И в режиме такого легкого кипения, томления, часа на полтора забудем, забудем. А пока она будет э, вариться, мы сделаем соус, который мы будем поливать в процессе запекания. Итак, прошло два часа. Э, больше, чем я планировал, но меньше, чем надо. Почему? Объясню. Вообще в этом рецепте рульку надо варить часа три, но так как я в самом начале обмазывал ее горчицей и поддержал ее, да, помариновал, то это мне позволило сократить время варения, потому что в итоге она в любом случае будет офигенная. По поводу соуса, друзья. Я говорил о том, что соус буду делать, пока она будет вариться, но потом я решил переиграть и сделать соус после того. Потому что основой соуса у меня в этот раз будет бульон, в котором варился, варилась рулька. Итак, приступим. Берем посуду, добавим сразу туда бульон. пахнет вкусно тут попадается перец ничего страшного он нам не помешает так есть бульончик у нас теперь сюда мы добавим мед обязательно Мед да, на таких две рульки, ну точно две столовых ложки надо. Но у меня мед весь, который остался, поэтому я буду все, что есть, добавлю. Так, немножко перемешаем. Ну пока э -э, бульон горячий, мед очень быстро растворится. Так, что мы делаем дальше? Берем Чеснок. Так как я не добавлял чеснок в бульон, оплошность допустил, добавляйте, не стесняйтесь. Сейчас я его измельчу быстренько. Смотрел Мой ролик Как размягчать чеснок Вот, соль добавляем Соль сейчас потянет из него влагу Его будет легче размельчить Я не люблю пользоваться чесноком Итак, соус мы сделали Он сейчас настаивается очень классно, что теплая основа у меня получается. Мед быстро растаял, чеснок быстро сейчас отдаст свои ароматы в этот бульон. И им будем поливать и делать красивую корочку. Духовка уже разогрелась до 200 градусов. Сейчас я выложу рульку на ротвей и отправлю в духовку. Так, Возьмем размаринчик. Я его не добавлял изначально в бульон, но я очень люблю, когда мясо отдает немного розмарина. Сейчас я рульку сверху положу, накрою фольгой и дам минут 10, может быть 15 под температуре, чтобы розмарин начал напитывать рульку. Потом мы откроем и будем делать корочку. Поехали. Так, рулечка наша. Ой, какая красивая. А? Распалась, распалась, ничего страшного Ничего страшного Если распадается Даже есть рецепт полностью разваренной Ее запекают Поэтому не беда Все, накрываем Чтобы пропарилась в розмарине Все, поставил таймер на 15 минут, сработает, я ее раскрою и будем ее запекать. 15 минут прошло, давайте откроем рульку. Итак, мы рульку открыли, теперь мы ее будем периодически поливать соусом, который мы сделали. Частота поливания будет, наверное, каждые 2-3 минуты, потому что ей готовится осталось буквально 10-15 минут. Сейчас под высокой температурой мы делаем корочку и в этот момент мы покрываем, чтобы она становилась еще темнее и будет конфетка. Ну что, ребят, как думаете, вкусно это получилось или нет? Мясо! Мясо отпадает, смотрите, ай-яй-яй-яй-яй! Если бы вы знали, как это божественно вкусно. Гадки. Четыре с половиной часа. Смотрите. Оно отпадает. Оно.. А мне меня нет слов. Это офигенно вкусная рулька. Берите на вооружение. Ну если вам этот рецепт понравился, ставьте лайки и нажимайте колокольчики, чтобы не пропустить следующее видео. И конечно же подписывайтесь обязательно. Все, всем спасибо, я буду кушать.